Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такие веселые бантики из атласной ленты и органзы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Бант состоит из двух частей. Это верхняя часть, верхний бант и нижняя часть. И мы сейчас приступим к изготовлению нижней части. Для этого нам нужны 4 отрезка. По 2 отрезка каждого цвета. Это атласная лента шириной 4 сантиметра. И нам нужна длина в 23 см. Отрезки я складываю изнанка к изнанке, совмещаю срезы и оплавляю их огнем зажигалки. Теперь я определю центр каждого отрезка. Срезы накладываю один на другой с зазором примерно в сантиметр. И отступаю от нижнего слоя один сантиметр. Отступаю с правой стороны, мне так удобно. Зафиксирую такое положение булавочкой и точно так буду складывать второй отрезок. Теперь и отрезки. Располагаю в зеркальном отражении и буду сшивать их, набирать на нитку с иголкой. И у меня получается вот такой нижний бантик. Здесь я проверяю, симметрично ли все у меня выглядит. Все хорошо. Закрепляю нитку. И бантик готов. Теперь приступим к верхнему бантику. Для этого я беру 4 отрезка, по 2 отрезка каждого цвета и длина этих отрезков 10 сантиметров и нужны 2 отрезка ленты из органзы, ее длина 27 сантиметров. Здесь точно так же складываю изнанка к изнанке и края оплавляю огнем. Теперь складываю атласные ленты вдвое пополам. И сейчас вы увидите, как поменяется цвет. Органза у меня малинового цвета. И вот желтый цвет превращается в оранжевый. Одна деталь готова. Теперь сделаем вторую точно так же. И у меня получается правая и левая деталь. Правую деталь я буду начинать набирать на иголочку с ниткой с верхнего правого уголка. А левый уголок я оставляю в свободном полете. Теперь мелкой складочкой собираю по всей длине. Вот до, дохожу до атласных лент. Вот что мне уже получилось. И теперь здесь делаю буквально 6 стежков. Вот, И это расстояние у меня прошито. Вот как это выглядит в несобранном виде. А теперь стяну нитку и у меня получается вот такая деталь. Здесь я расправляю складочки, закрепляю ниткой такое положение. уголочек который я оставляла в свободном полете просто срезаю ножницами срез оплавляю огнем и таким образом получается бутерброд одна петля банта и еще одна сверху из органзы а левую деталь начинаем собирать с левого уголочка вот детали уже готовы. И теперь я их склею горячим клеем. Верхний бантик приклеиваем к нижнему. По вот центру. Таким образом, имея два цвета, желтый и малиновый, бант у нас получился трехцветный. Теперь к обратной стороне банта подклеим зажим для волос. Его длина 5,5 см. И для оформления серединки я возьму отрезок, желтой ленты 10 сантиметров чуть больше но можно взять и 7 сантиметров будет хорошо этот отрезок я складываю втроем вдоль срезы оплавляю огнем и смотрю достаточно ли будет этой толщины один слой, будет хорошо, можно приклеивать. По центру я клей не наношу специально, для того чтобы потом можно расправить крылышки бантика из органзин, этих лепестков держаться и так будет хорошо а вот клей наношу уже сбоку и у меня остается большой хвост который я сейчас обрежу Ну и все. Бантик готов. Так он выглядит трехцветный. И тот же бантик но в другом цвете. Я благодарю всех за просмотр, за оставленные комментарии под этим видео. Желаю всем хорошего творческого настроения. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч.